И снова всех приветствую на своем канале про Сегодня у нас уже 2023 год, январь месяц И сегодня мы поговорим о клее О клее непростом, как все сразу могут в голове себе представить 88 стололом, нет Сегодня мы поговорим о эпоксидном клее Довольно, я думаю, каче... я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, например, да, когда вы собираетесь что-то склеить, что-то приклеить, но вы сталкиваетесь с такой проблемой, что, например, чем приклеить, неважно, там резину там или дерево склеить, чем лучше всего приклеить эту вещь, если вдруг, например, вам нужно сделать это довольно-таки быстро и качественно. То есть у меня бывала такая проблема, что на машине даже элементарно вылетало из-под резинки, куда вставляется боковое стекло, именно боковое стекло, там, водительское или пассажирское, у меня вылетало, получается, стеклина, грубо говоря, просто выскакивало из этой резинки. И в тот момент я открыл для себя, что эпоксидным клеем можно, в принципе, склеить что угодно и с чем угодно. Проблема в том, что, конечно, это будет отличаться именно от качества склейки, именно сам состав материала, с чем вы склеиваете. Но именно эпоксидный клей склеивает все подряд. А именно, Так в моем случае у меня вот у жены развалилась швабра буквально, вот. ну обычная, деревянная, как бы, мы особо не заморачиваемся, но вот такая вот она. И случилась такая проблема, да, что просто выскочила, она ну, начала выскакивать, прокручиваться. Как мы видим, она уже довольно-таки старая, развалилась нахрен. И что делать, да, в этом плане? Так вот, именно в этом плане я использовал вот такой вот эпоксидный клей. Для тех, кто еще для себя его не открыл, это двухкомпонентный клей. То есть, состоит он вот из таких вот двух тюбиков равномерно разбавляете этот клей буквально между собой да и хорошо хорошо смешивайте и после нанесения он где-то в течение там 30-40 там максимум до часа он просто-напросто затвердевает и все это эпоксидный клей двухкомпонентный я думаю, немногие для себя вообще еще такой клей открыли. Такой клей существует и, ком... и от Henkel, то есть идет двухкомпонентный с двумя шприцами. Такой подобный клей идет еще от ä, производителя PoxyPol, так называемый. Если честно, я к нему склоняюсь намного больше. То есть По характеристикам они приблизительно похожи, но именно от компании PoxyPol, именно на латинских покси пол, То есть он был для, когда я его купил первый раз. Он, если честно, меня просто поразил, он буквально затвердевает в течение 20-30 минут. У этого жизнеспособность намного выше, то есть нужно дольше ждать. Но по характеристикам он такой же прозрачный, превращается буквально в пластик, буквально как затвердевает, превращается в пластмассу. Между собой дерево склеит идеально. Резину с деревом со стеклом склеивают вообще по барабану. И очень хорошо реально все вещи склеивают. Поэтому для тех, кто еще для себя не открыл такой клей, обязательно используйте. Просто купите и пускай лежит. Чтобы понимали, эта коробочка у меня уже лежит, ну не соврать, но долго. Лет уже, наверное, 10 она лежит. Срок годности у нее, блин, не ограничен. Ну не 10 лет, бру, может лет 8. Но срок годности у нее не ограничен, то есть ей можно пользоваться хоть сколько. В таком состоянии в разных компонентах она может валяться очень-очень долго. То есть у нее срок, срок годности большой. Он абсолютно безопасен. Удобен в хранении. Всегда под рукой. Как говорится, карман не тянет. Поэтому имейте в виду для, для любых вот, клеек, любых склеиваний. Просто смешали, просто нанесли, причем нанести лучше на обе части, потому что если бывает такое, что пустот не образовалась, то есть если вы склеиваете, склеивайте ее капитально, чтобы она без пустот легла. Это самое главное, ее качество такое, что наносите на обе части и склеиваете. И она после того, как затвердеет, очень хорошо будет держаться. Поэтому... Не лепи куда попала. Надеюсь, кому-то ролик был полезен. Оставляйте комментарии, ставьте классы. Обязательно это помогает моему каналу. Также подписывайтесь на мой канал, на Яндекс.Зен, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.